Так Всем привет! Сегодня фишер Хунта хочет вам продемонстрировать Вот этот вот дымогенератор Которых очень много в интернете Но именно вот такой модификации Я еще ни разу не видел Помог мне в этом сварщик Евгений Это как бы вот этот баллон Это он Илонная затея Вот эти вот ножки на вот этом вот хомуте Вот эти выкручивающие ножки Это моя идея Теперь давайте посмотрим, кто его не видел Сейчас смотрите, он легкий Примерно килограмм 5 весит, даже меньше. Смотрите, вот теперь открывается вверх. Сейчас я вам пора демонстрирую, как он быстро разбирается. Так, ладно, стой, я. не показываю. Сейчас просто вот отойди и снимай, сейчас я его как быстро разберу. Разбирается он легко и просто вот эта вот трубочка, которая будет к компрессору подсоединяться через вот этот вот штуцер, вкладывается вовнутрь. Сама труба, которая вкладывается в коптильню, тоже выкручивается. Получается разборный генератор Это все туда вставляется. Вот, это покажу, вот этот вот хомут, он сделан вот так, с болта и с гайки, короче. Он легко раскручивается. Вот этот вот барашек получается. Быстрый. Вот, хомут уже ослаб. Вот у нас получилась сама херня. Бочка отдельно, хомут отдельно. Единственное, что у нас будет некомпактно храниться, это сам хомут. Ножки скручиваются вот таким вот образом. хомуту приварены три болта. И в каждой трубке, вот в каждой ноге, приварена гайка. Соответственно, болт входит во Вовнутрь гайки. А дальше он проникает в трубку. Вот. Трубка у нас пятнашка. Ножки. Ну, можно было, наверное, короче сделать. Можно было длиннее. Я не знаю, кому как удобнее. Но вот я захотел сделать 45 см длиной ножки. Огнетушитель восьмерка, уп 8 Не волнуйтесь, я его не ебнул с цеха. Мне его отдали соседние организации. Списанный огнетушитель. Здесь вот еще хочу вам показать вот такая вот пробка в нище. Через нее будет высыпаться зала. Она тоже выкручивается как бы, ну, чуть-чуть усилий нужно приложить, там маленечко разработать надо. Здесь отверстие для поджига. Разбираю я уже примерно минутки три, Но можно было и быстрее это все разобрать. Кому нужно быстрее разбирать, вот эти болты, короче, делают. Вот, вторая ножка у меня ушла. Сейчас он у меня этот баллон должен упасть. Короче, подписывайтесь, ребята, на мой канал. Фишеман Hunter, мой канал об охоте и рыбалке. Буду рад вашей подписке. Ложи в машину или на багажник велосипеда, если у вас нет колес. Всем пока!